огонь. Бам-бам-бам-бам. Он Главное, что ребенки вы улыбаетесь. А это неплохо. Это лучше, чем плачут, правильно? не-не, а ты стоишь как вот бабу вот так все время А знаешь, почему ты стоишь? Ты думаешь, что у тебя жопа уже, чем у всех. Ладно, погнали, чуваки.